Блокнот формата А5, обыкновенный в клеточку. На нем Росчерк. Легко читается первая буква В. Продается на одном из популярных сервисов, стоит 250 тысяч рублей. Потому как шариковую ручку, которая была сделана эта надпись, вернее, подпись, держал президент России. По крайней мере, так уверяет продавец. Зовут Татьяна, родной город Набережной Челны, говорит, автограф Владимира Путина получила на форуме «Селигер» в 2012 году. В доказательство приложила собственный бейдж с популярного студенческого съезда. Приложение не эксклюзивные. Быстрый поиск в сети выдается с десяток подобных рекламных объявлений. Самый дорогой автограф поставлен маркером на белом фарфоровом медведе, стоит рекордные полтора миллиона рублей. Продавец якобы заполучил эту подпись 10 лет назад на съезде. Партия Ну как можно догадаться Единая Россия среди вариантов подешевле расчерки на фотографиях, грамотах, удостоверениях. А кто-то порылся в семейных архивах и там нашел подпись 20-летнего Владимира Путина. Стоит это в ведомости о сдаче техники безопасности студенческим отрядом. Просят за артефакт полмиллиона. Правда, за год покупатель так и не нашелся. А почему, узнаем у Михаила Терентьева. Михаил, приветствую. Приветствую. А что ж получается, разбогатеть на имени президента не так-то просто? Получается так. На страничке Татьяны Зубаревой сразу несколько предложений. Детская одежда, ненужные в быту вещи и тот самый автограф президента. Именно он популярнее всего 375 просмотров за две недели. Узнать по телефону подробности у нас не получилось. В объявлении цена, то есть она рассчитывается, просто я комментарий не собираюсь как бы, говорить. То есть это более явление человека. поэтому. Если вы хотите переговорить, я вам э, указала, то есть сейчас на настоящее время нахожусь на работе. Довольно сбивчивое объяснение, но вот вопрос, не ли четверти миллиона за блокноты и автограф, ведь таких как Татьяна на Селегере в 2012 там было несколько тысяч, даже если представить, что пообщаться с главой государства смогли несколько сотен из них, а автографы заполучили лишь единицы, все равно эксклюзивность вещицы пропадает, и вот что в данном случае советуют специалисты. Ищешь по интернету или по каким-то известным тебе аукционным домам, сравниваешь, находишь приблизительные аналоги, далее делаешь какие-то коррекции, ну, может быть, на большую популярность персонажа или меньшую популярность в мире, и выставляешь свою цену. Вот приблизительно вот так вот оцениваются эти автографы. Можно, конечно, придумывать просто из головы. Вот тебе кажется, что ты хотел бы получить 250 тысяч рублей, да, за авторгов конкретного человека, вот ты ставишь эту цену. Самый дорогой автограф в мире подпись Уильяма Шекспира с аукциона Она ушла за баснословные 4 миллиона 650 тысяч долларов. Таких в мире всего 6 штук, и это оправдывает цену. В сегменте политики первое место удерживает сделка за автограф Джона Кеннеди на экземпляре Далласской. местной газета, сделанная в день убийства, цена почти 40 тысяч долларов. И замыкая тройку, автограф Леди Ди, оставленный на открытке для персонала Ватикана, для тех, кто оказался в... одинок в День Святого Валентина. Цена всего 12 тысяч долларов. Объявления о продаже автографов Владимира Путина в интернете и правда очень много, но вот официальных данных об успешных открытых сделках пока нет. Вещи, связанные с Путиным, с его именем иногда появляются на мировых аукционах, но сравнительно недавно была такая, такая, скажем так, полускандальная история с выставлением на один из западных аукционов часов якобы подарено когда-то Путину. Так и неизвестно, то ли ему дарили, то ли хотели подарить, то ли вообще он к этому не имеет никакого отношения. Но автографов его не выставлялось. Пожалуй, самый бесценный рочерк Владимира Путина находится в Пензе. Пенсионерка Людмила Яхина, давний фанат президента, попросила внучку написать Путину с просьбой о фото с автографом. И ведь ответ пришел в виде желанной бандероли. А бесценное фото лишь потому, что продавать его не собираются. Повесим на стенку на первое место. На первом место. В зале. Повесим, где всегда находимся. и Спим. Ну, возвращаясь, откровенное, нежелание владелеца автографа общаться с прессой довольно странно. Ведь реклама, двигатель торговли. А мы тем временем решили отдать выложенные изображения экспертам и попросили сравнить с оригиналами. Если даже предположить, что этот автограф был написан на лицу, то здесь все равно недостаточно контролил. У Путина очень скованный почерк, у Путина достаточно сильное напряжение в признаках почерка, мы можем увидеть почерк и подпись в том числе. В большей вероятности я предполагаю, что это все-таки файтовый авток. Подлинный или нет определить довольно сложно на аукционе, ведь экспертизу можно провести только после сделки, это дорого. Либо есть второй вариант, направить запрос самому автору подписи. Получается, что в данном случае либо звонить Путину, либо принять все на веру. Михаил Терентьев о а, а, подписи президента. Информационный вечер продолжит программа Вести в 23.